Сегодня есть постарше меня. с вами Я бы хотел сегодня, чтобы за трапезу помолился наш брат Юрий. за я брат Юрий. Хочу еще раз проявить уважение к нашим братьям евреям мессианским уважения евреям. Я думаю, что это Богу. Понравится. Давайте мы сегодня вместе откроем одно уникальное место в Писании. Это место написано в Евангелии от Луки. В 10 главе. 10 глава. С 25 стиха. 25 стих. Мы подождем, когда на проекторе появится... Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Лука, 10 глава. 25.37.7 25 стих. А, будет, да, на, на проекторе? Ага. Да. Хотел пока ищут место. Сказал, сказать такое. Мысль мне сегодня понравилась ото, кстати. Иском господин один, мысль у вас? Мы сегодня репетировали хор. Нет, репетировали мы с хором. И, ну, у нас уже в хоре так иногда бывает 5 шесть, человек. когда мы поем? И когда тупаем? Я слышу, что с коридора доносится такой голос. И вот коридора, чего он частью у нас один глаз? И такой сильный голос. Сильный глаз. И смотрю уже до восьмой октавы уже дотягивается потихонечку. И то есть, осмак, октава, ну, то есть еще немного и начнет петь как Димаш Кудайбергенов? Ну, еще запошнёт до пейка ту тот человек, который казался как глянец. Димаш Кудайбергенов из, Димашко... из Алматы и уже многими экспертами признан как лучший, город, лучший голос мира. Тут я слышу, что голос, ну вот, вот уже дотянется сейчас. А это наш Павел ну, в коридоре поет. в коридора. Паша Шарич. Павел Шарич. Ну, это это где-то да, говорю, ну это контрсопрано уже, наверное. Твой контрсопрано. И думаю, ну вот будущий наш солист Твое не солист. Пробивается в наш хор хор А потом началось здесь прославление После заплачь вот хваление то? вышел второй претендент Если -из -из за претендируешь его зовут Натан. Есть, Натан, у него уже стабильная, уже седьма, седьмая октава, октава стабильная, ну? ну, этот, этот хочет группу прославлений подвинуть. А то, здесь, его нет. Ну, то есть нам уже наступает на пятки, да? Не аппетиты. Вот, родители, ну чтобы вы не комплексовали, когда дети плачут, это нормально. И родители да не притесняют когда дети плачат, это нормально. Я не видел ребенка, который не плачет. Я не не плачет. А когда плачат красивым, хорошим контрсопрано. А когда с... через красивую контрсопрану, тогда... Ну, в нашей церкви это будет почитаться. вот <свят> <свят> Мы это раз... будем развивать. Ты <свят> развиваешь Давайте, мы прочтем. И прочтем место тут. На экране ту, можно читать на болгарском. И вот один законник встал и, искушая его, кого его, Иисуса Христа, сказал, «Учитель, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, такой провокационный вопрос. Давай провокируешь вопрос. Он же сказал ему. Иисус Христос ему отвечает. Иисус Христос, мол, говорим. В законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепости твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, ну, понимает, что как бы, немножко ситуация такая для него глупая. «Ты малку глупого ситуации него И он сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «И вот здесь Иисус Христос,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 возливая масло и вино, и посадив его на, свое, на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, не отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты...» Иисус Христос задает фарис... законник вопрос. «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником и Он сказал, оказавший Ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Аминь. Я думаю, что кто-то эту историю слушал много-много раз. Чиняку, история много да, мы ее периодически поднимаем, читаем. Я, читаем я хотел бы сегодня еще раз прикоснуться к этой библейской истории. что тазе библейской истории. Я хотел бы открыть сегодня толкование. И иском да Более точная расшифровка понятия «самарянин». Там самарянин. Или кто такие самаритяне? И куиса самаритяне. Ну кто-то, наверное, слышал, что между иудеями и самаритянами была определенная вражда. И между идеей те саморитяне некую возможность отчувили, что имело вражду между тяг? Я открою Википедию. Что утворяло Википедия? И здесь немножко коротко прочитаю. И мне сна краткую что прочитам? Саморитяне. Саморитяне. От слова шомроним. Отдумать о шомроним? Приселенцы из Месопотамского города Куты. приселение от Месопотамский город Куты. Малочисленная этно-религиозная группа. Это сама малка этническая группа. Представители которые компактно проживают в квартале Неве Пинхас. И представители этой группы живет в квартал Пинхас. Неве Пинхас и из израильского города Холон. На израильский город Холон. Ихняя религия. Своеобразная версия до пророческого иудаизма. А, на до иудаизм. Свящ, священным писанием считается у них самаритянская пятикнижия Тора. И тема священного писания самаритянского пяти, пятикнижия Тора. Они существуют и на сегодня? И до днесь существуют. И по статистике 2019 года, И по статистике -то на 2019 година, их численность насчитывает 820 человек. 820 После завоевания Иудеи Александром Македонским, Александр Македонский Иудея, самаритяне под руководством Санавалата построили храм на горе Гризим. И э, самаритяне построили храм на горе Гризим. Вот сильное культурное различие евреев севера и юга Ханаана. И э, сильное то э, различие на евреи ты на северин и южен Ханаан. Имели место еще с, с древнейших времен. И ты имели ты эти различия, что вот древние то времена. Но после возвращения евреев из вавилонского плена. Но след возвращен тут на евреи от вавилонс произошло, плен. Произошло окончательное размежевание евреев и самаритян. Тогда на полную разделят, различава э, и евреи, иудеи которая собой взаимной враждой. И ты вражду, вот, друг. Ну вот такая вот э, информация из Википедии. И твоя информация И в принципе Евангелие тоже это не скрывает. Евангелие не скрывает что не скрывают? Что, Что иудеи презирали Самаритян. Иудеи Для евреев Самаритяне это была ну, какая-то плена, такая презренная каста. И за за иудеи, за иудеи, была каста. А как это подтверждается Евангелием? Как это через Евангелие это? вот в этом месте написано. В когда Иисус Христос спрашивает у этого законника? Куда -то Иисус Христос спит тот законник? А у этого иудея? Тот же юдей? У этого фарисея? Тот же фарисей? Уже, говорит, кто из этих троих? Кто питок кое у тези тримата? Был ближний попавшемуся разбойником. И был ближний, но испаднали э, да, в среду разбойника, который пострадал. И он вместо того, чтобы сказать, что как, самаритянин? И той вместо того, как же самаритянин? Он даже не захотел назвать э, это слово. Той дурина искала доказать эти думы. Потому что для иудеев это было осквернение. За что ты иудею твое было осквернение? Кто такие самаритяне? Кто из И как он сказал? И как каза той? Он сказал очень хитро. Той каза много хитру. Ну это тот, который оказал милость. Твое он за ему показа миуст. <свят> Чтобы не произнести слово самаритянин. Заданы произнади думато самаритянин. Чтобы не оскверниться. Заданы сего оскверни. Аминь. Понимаете, да, о чем я говорю? за какого говоря? Так кто есть ближний? И кое ближнее. ближний из тот, кто оказывает милость. Тоже, то есть милост. Знаете, Писание говорит, суд без милости не оказавшему милости. Суд без милост и указание... не, не оказавшему милости. На, тоже, то есть не ну, То есть тот, кто не оказывает милость? Тоже, указываеме уст он потом даже без милости Божией будет осужден то есть чтобы доосудить без милости на Бог знаете мы наблюдали недавное пробуждение которое наблюдах мы пробуждены какой-то беловов и а, недавно я слушал новости на Но скорую чух новиним о том что это пробуждение за тва то есть два пробужденный оно началось после обыкновенной проповеди. То есть запущенного след обыкновенной проповеди. Это даже не было проповедь воскресенье. Дури не было неделна службы. По-моему, она была в, то ли в среду. Может быть в среду. Какой-то другой недельный день. Некий неделничный день. Священник просто проповедовал. Священник от просто проповядвал. И потом вышел на его место на алтарь. И на некое то место на алтаре и злязал. Молодой студент. Млад студент мессианский еврей, то есть евреи, которые верят Маше, еврей, который верит в Иисус, Ишуа Маше, и сказал простую фразу, казал фраза, не уходите сегодня отсюда, не, утивайте, не, не днез, пока не познаете любовь Иешуа, ну и люди начали молиться, и, са да се молят. и никто не хотел уходить, и никто не искал да и люди остались на ночь. И молились и молились. Те соси молили, соси молили. И кто-то начал познавать. И некую Какая она? И Любовь и шо маше. Любовь и Любовь Иисус Христа. Любовь на Иисус Христос. Превосходящее разумение. Мы, люди мы не можем это вместить. Не, хората не можем того поперем во всего. Свое человек? Ум. Я не могу вам это передать. Не могу, да, вигу, я слишком ограничен. Но, много ограничен чтобы Что передать любовь Иисуса Христа. За, да, любовь на Иисус Христос, Потому что она безмерна. За что тут я безмерка? Знаете, я сейчас, сейчас работаю в Бургасе. Работаю в бургас. Иногда э, на, прошл, на, на, на, на прошедшей неделе. На Я наконец-то рано встал. Рано, адаптировался уже. Вече адаптирах. Вот, потому что, ну, как с Казахстана вернулся, еще вот. Как то, -то. Северных, И... ми трудно да спать? Много ми се И не могу наспаться. И не может да а тут рано встал. И, рано. И пошел на море. И на море Подхожу к морю. Приближаемся к море. Море такое красивое. бишь, что около красивое. Величественное море. Я подхожу к нему вплотную. И идвам при него, вот вода, Она прямо подходит к моим ногам. И в тот момент я вдруг осознаю. И в тот момент осознавам. Я говорю, Господи. Господи вот прямо сейчас. Сега, я всего лишь прикасаюсь. К капельке. капка к какому-то атому атома, твоего настоящего величия. На твое вот насколько велико море? велико море. Насколько велика наша земля. Велика земля? Но даже вот наша земля и даже наша Вселенная, она не может передать Божие величие. Потому что Бог все это сотворил. Бог сотворил и знаете, что наша Солнечная система она не самая большая. звезда Солнца не самая большая. Звезда-Сонце не звезда. что в космосе существует... В космосе... Такие звезды, существуют, существуют такие звезды. Вот одна звезда, звезда, которую больше всей нашей Солнечной системы. Вы можете себе это представить? Ли да это даже трудно представить. трудно Что одна звезда, звезда, звезда, по своей величине, по больше погуляма, чем вся наша Вселенная. От Но Я хочу сказать, даже эта звезда не передаст величие Божье. Да величие. Вы знаете, ученые двинулись в другую сторону. И ученые в высоко. Они решили, что они все знают. Те, решили, что знают, сичку. И они начали исследовать инфузорию туфельку. За да инфузорию, туфельку? Да, микробы различные, амебы. Различные микробы, амебы. И они думали, ну, амеба, ну, это все то, с чего началась. Амеба, вот, сечку твоя вот какой-то у сичку. По теории эволюции, По теории на эволюции это все живое, <свеч> но когда они вошли в самый мощный микроскоп, най мощный микроскоп самую мелкую амебу, най амеба, они открыли там космос, <свеч> то есть в этой амебе, в те еще столько всяких организмов О, что много различных и там так все сложно и, сложно, и непонятно и неразбираемо. что ученые микробиологи че исследующие вот эту самую маленькую там, эбо, микро, -частиц, микро -частица, они сказали мы поняли ты что мы ничего не знаем че ни -ничто не знаем ничего не знаем, Ничто не знаем. Да, и вот в этот момент приходит истинное осознание. И в тот момент осознаванный. Интересно, что апостол Павел об этом пишет. Он пишет. Что тот? Кто думает, что он что-то знает? Он на самом деле ничего не знает. и вы знаете, это только начало пути. И твое само начало то на пути. Знаете, просто вот когда человек когда тут человека Вдруг ощутил себя. Я Библию всю прочитал. Си, Но теперь, казал, наверное, прочитал я знаю все. Библия, би, Зачем ее читать? За я, я уже читал ее. Сам я вот апостол Павел говорит. Апостол Павел казал, Если ты думаешь, что ты что-то знаешь. Мислиш, знаешь нечто, прочитай Библию еще раз. Прочитай Библию, я сколько читал Библию? А сколько? С библии, с корки до корки читал Библию. Просто вот так начинали. И, започнух, и заканчивали. Сам и так а я, читал, я участвовал в скоростном чтении Библии. Участвовал в на библии там. Когда чтецы? Вот так, сменяли друг друга. Один друг, и мы читали Библию без остановки. И и никто не уходил. И никуда не сидит знаете, за сколько, за сколько мы прочитали Библию? И знаете, ли, времени ушло? Все Библию. Да прочитаем целую Библию. Мы прошли ее за три дня. За три дня. Все Библию за Ця три дня. за три дня. И вы знаете, это было что-то особенное. что-то Понятно, что вот когда поступает столько мегаинформации. Разбирается, когда тут -то поступаеток во много информации. Едва ли успеваешь там. Один процент что-то усвоить? Может быть, может нечто, ну, знаете, Библия, это уникальная, книга. Но Библия это уникальная книга. это живая книга. Живая книга. Она что-то производит в нашей душе. И в Она разбивает наши каменные сердца. сердца. Она вкладывает в нас какое-то живое сердце. И влага в нас живое сердце. Омывает нашу совесть. Нашу совесть. И совесть, вот, читая Библию. И Твоя совесть становится чище. это Вот что что другое может как сделать вот другу, ней что может я Что может очистить нашу совесть? Какое может долучистить Что может очистить наш разум? Наш разум? Что может наполнить наш дух? Какое может наполнить наш дух? Можете мне ответить? сказать? Да я хочу сказать о том, что это Библия. И кажется, это Библия, Уникальная это... книга. эта книга. Слава нашему Богу. Слава на Бог. И вы знаете, недавно нам так сказали, передали... На скорую не духом. Через третье лицо. А, через третье лицо на нас не казаха. И сказали так, что мы больше не будем ходить в вашу церковь. Повече нема мы ваша церковь. А, потому что вы помогаете украинцам. За что-то помогаете на украинцах? Ну, мы ничего не смогли ответить, потому что Ни, это вот так. не успях да мы за что ты убежишь через третью лицей ну я слышал такое и обратно, о том, что мы не будем ходить в вашу церковь, потому что вы принимаете у себя русских и чувал и обратно, то не мы доходим да на вашу церковь, за что ты премати русскую руснадцати а сейчас вы вообще перешли всякие рамки а сега сте... <реклама> вече сте... и к вам в церковь начали ходить евреи <реклама> а всегда вечер и мои евреи в вашу церковь <реклама> это уже это уже вы так и вы знаете, просто я думаю, что для меня это комплимент. Ты, кажется, честно, прикалили много, но за меня твой комплимент. У в церкe ходят также и армяне. И маме и армяне, корейцы, и молдаване, и белорусы, белорусы. Я повторю сегодня эту мысль. И ты повторяй мысль. Вы знаете, в нашу церковь ходят и украинцы. И русские. И русские. И сидят они вместе. И ты сидят заиду. И для меня это верный признак. Замен, замен, признак. Что у нас есть Иисус Христос. Иисус Христос? Что у нас есть живой Бог. Чима мы жив Бог? Потому что Иисус Христос говорит по этому поводу. это Иисус Христос по повод? Только тогда люди увидят, что вы мои ученики. Когда они увидят любовь между вами. Когда любовь между вас. Знаете, я вчера вернулся там. Вчера ну, я Домой. Вот я слышу, что внизу. Наши братья евреи танцуют. Там весело у них там. Много весело Там песни что начали петь. песни. опять танцевать. И такой топот. И чего как знаете, а у меня в сердце такая радость. Я думаю, Господи, слава тебе, что я могу побыть в роли вот этого самаритянина. Потому что самарянин, вот он, это тот ближний, которого законник фарисей даже не может назвать. какой-то законник фарисей не может договориться по имени. Знаете, вот я рассказывал об этом случае. Рассказывал, кто когда один раз ко мне пришла одна женщина, которая болгар, И у нее были страшные панические атаки. У страшные панические атаки. Кошмарные сновидения. <связывая> Ночью она не спала. Признаешься, я могу реально она, она говорила, меня мучают бесы. Казваше, я Говорю, а они вы не хотели бы помолиться. А, я по да А что это помогает? Дали ну, Писание говорит, что помогает. Казва, помога. Вы верите в Господа? Ли в Господ? Да, я верю. Тебе говорит, да верю. Даже, даже в церковь хожу. Дори послушал вам церковь Но Иисус Христос он не изменился. Но Иисус Христос на все применил. Вчера, сегодня, в веке тот же Бог. Вчера, днес... И виноги, будет сожти. Он и сегодня исцеляет. и Он и сегодня связывает бесов и гонит и их. И Давайте помолимся. И накогда помолим ну, ну, ну, если вы считаете нужно, казалось, вы Я за нее помолился. А, за нея? Через несколько дней она пришла. Следнякую дней что кошмары больше ее не мучают. И что просто покой пришел. Просто дойдёт покой Просто мир мир и покой. Говорит, а что это у вас за вера такая? Ну, вера, ну, вера в Иисуса Христа. Скажу, вера в Иисус мы Верим, да. Вот не так. Мы читаем Слово Божье. Мы верим в то, что там написано. Верим мы то, что Иисус Христос сказал. Но не только верим. Но Мы стараемся это исполнять. стараем и до да исполнял Потому что мало верите. За что-то и само да Бесы тоже веруют. в это Написано так. Пишет и такая. Ты У них должны быть панические атаки. а не панические а Они у вас. А не ви. Он говорит, а вы, вы в какую церковь ходите? Я говорю, ну вот у нас вот там там там то церковь находится. Мы тогда еще были на Сливнице. Тогда бях мы на Сливнице. Ну там вот, говорю, совсем недалеко здесь за углом. Много на близу. А можно к вам прийти? Я говорю, Ну конечно можно. Дай Я скажу, мы разбираемся, да, можно? Говорит, я к вам приду. Но перед этим мне надо сходить в храм. И спросить разрешение у своего духовника. И разрешение духовник. И она опять приходит через несколько дней. в Воскресенье прошло, ее не было на службе. служба. И она говорит, я пошла к своему духовнику. своего Я ему рассказала о вас. Рассказах вашей церкви, где она находится? За ваш на и что он, мне, что он вам сказал? И он сказал, ни в коем случае. Не ходи туда. я церковь. Это секта. Твоя секта. Знаете, если вы когда-нибудь услышите, что в какой-то секте... Ча в некакого секта... Бесы убегают и люди получают неверо невероятное исцеление. И исцеление от самых страшных заболеваний. От, от рака. От рака. Вот в Бургасе у меня было уникальное одно исцеление. В Бургасе мог уникальное исцеление. Пришел муж одной жены, идея, муж, жена, которая несколько лет тому назад получила по молитве я за молился с возложением рук и, и она получила исцеление от рака Ходжкина. И, и вы можете себе Представь, через несколько лет вот, ну, то есть прошлый году а, ее муж, не, не, муж. заболел раком. То есть разболел рак? И жена его куда отправила? И жена ему к Дэгу испрати. Иди вот к такому-то доктору. У тебя при този лекар? Он молится. То есть молит. И он пришел ко мне. И и доеды примен. Хотя сам атеист Но то и биоутоист. мне жена сказала. Только за жена жена при вас. при вас. Год тому назад. И приди на година, Я за него молился. молился за, него, за исцеление от рака. За от рака. Ровно, ровно через год он приходит ко мне. И след на година той и два премен пак. я в течение этого года ходил на обследование. Так целого обследования. Каждый раз если... мне говорят одно и то же. И всякий пыт мне и что рака больше нет. Няма рак. Еще будут обследовать еще 4 года? Но, что 4 годы, что и потом с ми, меня с учета. И после, что мы тут уч... от... Вы могли бы за меня еще раз помолиться? Ли пак, да за ну так на всякий случай. За всякий случай. Я... Продолжу вот эту мысль. Если вы услышите про какую-то секту, где происходят и сегодня чудеса, где сегодня Бог исцеляет, где сегодня Бог спасает, где сегодня Бог освобождает от наркотиков, от алкоголя, алкоголь, от мата, от, от сквернословия, от реальной одержимости, от обсебенности, вы должны знать, знать. Что это личная секта? Личная секта. Нашего Господа Иисуса. Наше Иисус <laughs> Потому что вы знаете, Писание так и говорит. Так Первых учеников Иисуса Христа. Иисуса Христос, было всего лишь 12 апостолов. 12 апостолов и, верные женщины, и верные последователи женщины. И Потом еще 70 после апостолов, апостолов. И как их называли? И как согричали? Их называли представителями Теса, представители. ереси На назарейской ну, сектанты. сектанты то есть христианство у нас с этого началось но ну, эти сектанты они сектанты. исцеляли Воскрешали мертвых. А мертвых. Слепые продолжали развиваться. За, да виздат. Глухие от рождения начинали слышать. от рождения. Да а парализованные за да стават, да Кого мы слушаем? Кого слушаем? За кем мы идем? За кого следуем? Или если в церкви ничего не происходит? А в церкви не И там, спокойно. И там и спокойно. Как на кладбище? Как на Ничего не происходит. Ничего не можешь прийти. Можешь да, дойдешь. Согреть стульчик. Да, стопишь стулчик. Стать спокойно и потом уйти. спокойно, да сид Пришел пустым. Дой, праздник, ушел пустым. И сид на праздн. Я могу просто сегодня сказать. И нес, могу докажем, что это не церковь вообще. Чего это церковь? Также можно просто пойти куда-нибудь. Така можно просто да, уйти даже И просто посидеть. Просто если да, Уйти пустым. Да, да, да, да, Какая разница? Какая разница Что является признаком живой церкви? живой церква? И знаете, вот я вот про это пробуждение закончу мысль. этот вот этот мессианский еврей Что студент, месси... мессианский еврей, он сказал: студент, не уходите с этого места. Ты Пока не переживете любовь Христа. Пока ты не любовь Иисус. Ну знаете, достаточно ли? Просто прикоснуться к любви Иисуса. Для этого ли мы приходим в церковь? Знаете, я еще раз вам напомню. Вы думаете, вы мысль, которую я как-то говорил. Есть великое поручение, великое поручение. Нашего Господа. На нашего Господа. Который четко написан в 28 главе Евангелия от Матфея. Идите и научите латы и научите. до края земли украинаом крестя всех до крест... до всички. научите чему как... С как вод... на как научите тому на то, что я повелел вам повелел Иисус говорит в повелительном наклонении. И Иисус говорит наклонении. То есть это не просто какая-то была просьба. Иисус на Иисус Христос. Иисус Христос попросил нас. Иисус Христос не помолил. И мы, может быть, хотим, делаем. Может быть, а может быть, не хотим и не делаем. Бессками или можно Ну вы знаете, это повеление. Твое повеление. Ишо маши. маши. Какое повеление? Какое повеление? И вот здесь. Иисус Христос, он поворачивается к книжнику и говорит. Иисус Христос к и После того, как книжник он говорит, ну кто мой ближний? Ну тот, который милости сказал. То -то а то -то указ, ми Тогда Иисус сказал ему. Иисус, указ, иди, и ты поступай так же. Ворви, а, Да, иди, иди, прави, слышь, что такая. Така. Точно такая. Что и, и, и Иисус говорит законнику? Какого Иисус, отговорен законник? Он говорит им примерно то же, что Он говорил своим ученикам. Ты говоришь, слышь, что такое, это указывал на своей-то ученице. Иди до края земли, иди до края наземята, и поступай так, как самарянин поступил. И поступай так, как ты поступил самари, самарянин. Оказывай милость. Указывай милость. И вы знаете, что является поручением, великим поручением Иешуа Машея? Какое великое поручение на Иисуса Христа? Иисуса Христа. К великому поручению можно отнести всю, абсолютно всю, на горную проповедь. поручение можем проповедь. Это его великое поручение. Вы хотели бы не только прикасаться к любви, А нести его любовь. А Являть его любовь. Быть его любовью. Быть, быть письмом Христовым. Как написано всеми читаемым и узнаваемым. Всички, всички Чтобы на вас издалека смотрели, говорили, это христианин. Удалечая, твой христианин. Он знает живого Бога. Бог. Он не только говорит. то не саму говорит. Он и делает. Той Он не только знает Писание. не саму знает Писанию. Он его исполняет. исполняла. <говорит> вот когда мы являем любовь, еще? любовь, ты на В какой момент? В какой момент? В какой момент <говорит> ты можешь сказать? Вот это господь это сейчас это был не я какой момент может доказать господи бях не ас". это была твоя любовь это была твоя десница, твой десница". это было твое действие. Твой действие потому что я так не могу За что ас не мога -така". когда Куда? когда мы любим Куда тех, кто нас ненавидит не Вы не мы не можем не не можем мы не можем любить их не, не можем, это может делать только Иисус Христос. Может Иисус Но он Христос. Это хочет делать через нас. Есть, через нас. Поэтому будь самаритянин. Когда мы благословляем. Не тех, кто нас проклял. Он езикует, они Говорит какие-то страшные слова. Про нас. меня, как страшные пожелания. Страшные пожелания. А ты в ответ поворачиваешься? Ты вот говорил, собрешь И просто говоришь ему хорошие, самые прекрасные пожелания. И касаешься ему хубовые и прекрасные пожелания. Проезжаешь молитву Аарона, да? И касаешься ему молитву то на Аарона. На, на иврите. На иврит. И говоришь, вот я у тебя хочу сейчас благословить. И я скомментирую, ты благословил. Как? Я ж только что тебя проклял. За что? На вити нас только что. Вы знаете, мы не можем, как люди, мы не можем этого сделать. Как? Как у хоротони они можем того направить. Но Иисус может. Но Иисус может. Сделать подарок. Да, направи подарок. Дорог, дорогой подарок, который тебе дорог. подарок, который за Тому, кто тебя всячески злословил. На Тоже, кто ты злословил. Презирал. Презирал. Я хочу сказать о том, что вот наша церковь. Наша церковь. Я уже давно это наблюдаю. Удивно наблюдала. В нашей церкви почти нет э, болгар. В нашей церкви почти не э, омо У нас вот единственная болгарка это Нина. Единственная болгарская Нина. У нас почему-то чисто. Чисто. Чистая, чистая, да. У нас почему-то болгары почему-то не выживают, что ли как Я я не знаю причину, я не знаю. Болгары-то при нас не уцелевают, не знаю почему. Есть много наций в нашей. Им разные нации. Но болгар нет. Но болгари-то <связывая> да. Я хочу сказать просто в этом отношении, что у меня сложилось... Ну как бы статистически такое впечатление. И по статистике имам такого впечатления. Что здесь Болгария. Церковь Болгария. Мы официально зарегистрированная церковь. Не сми официально зарегистрированная Всеми признаны Признанная. Приз, Другие Нас показывают по болгарскому показывают христианскому телевидению. Показывают по, по христианскому телевидению. Мы самая презренная. Нас сми презренно Нас по каким-то причинам презирают. По некоей ну, причине не презирают. Да. И опять для меня опять же это комплимент. За твой комплимент. Почему? Потому что ты можешь сейчас повернуться к соседу и сказать: "Брат, ты Самаритянин". Сестра, сестра ты Самарянка. Сестра, Потому что про нас говорят. За что-то за нас говорят? Это эти. Сектанты. которые исцеляют там, что то бегают. Исцеляют, правят нечто. К ним даже евреи ходят. Это, это Евреи Добро пожаловать в Самаритянскую церковь. Добро в церковь. Я уже заканчиваю. Вечер И моя мысль сегодня была такая. И Вы знаете, вот Льва Толстого. Лев Толстой. Лев Николаевич Толстой, великий писатель, конечно. Велик писатель. Его называли сердцевецом. И сердце... Сердцевидец. Сердце... Есть, считалось так, что он видит сердце человека. А, сердце сердце ведет. Он мог так описать вот психологическую внутренность человека. То, что такая могла да удавиться человека. люди прекрасно начинали чувствовать этого че человека. Да человек. Описание каких-то характерных только для этого человека. Описание и на характерной особенности. особенности на той же человек. И все так красиво литературно. И всечку такого хлубовую литературную то да и ну, вы знаете, я предполагаю, почему-то я в почему этом уверен, и, может быть, уверен в что, конечно же, Лев Толстой, Че Лев Толстой Он великий писатель, той и велик писатель. но все, все равно он вносил частичку, хотя бы частичку частицу своей субъективности. Но той вносил своей -то субъективности. Ну, вот а, кто есть истинный сердцеведец? это только иисус христос. Твоя иисус христос потому что вот он посмотрел на вот этого законника за что -то той пугледно, а то законник. И той и знаете иисус христос обличил христосе иисус христос обличил он сказал ему самую суть той он увидел что этот законник, той видял, что законник он этих самаритян просто ненавидит Читой и он почему рассказывает именно эту притчу и за что рассказывая Именно, тази притча. Именно, этому человеку. именно на тот человек. Потому что Иисус видит сердце человека. И, за Иисус видит сердце и человека. говорит самые актуальные вещи для и казва этого человека. Май... И Он говорит тебе сегодня. И казва. Вот в твоей жизни в есть человек, твое живот человек. Которого ты ненавидишь. Кого ты мразишь. А именно этот человек. А именно тот человек. Вот сегодня. Он окажет тебе милость. И кто Он тогда тебе? Он тебе ближний. Он. Полюби Его как самого себя. Иди и делай так же. Иди до края земли. И благословляй проклинающих тебя. И люби ненавиджащих тебя. Вы знаете, какая свобода в этом? Какая ему свобода в это? Я думаю, вот периодически там бывает, так что кто-то что-то сделал. Периодичным все случается, некоей направил нечто. Кто-то что-то сказал опять, не подумал. Некое и, и поранил мое сердце. Малко не ранил И я начинаю вот мысли какие-то приходиться. И зачем вы даете мне как вы мысли? Ну, знаете, насколько целебна нагорная проповедь? Ну, колкое из исцеляващей сила планинская проповедь? И я чувствую, что кто-то меня ненавидит. И у всех там чьекомы мрази. Я говорю, Господи, дай мне любовь к этому человеку. И я скажу позже, дай мне любовь только потому, что. И не только дай. Но не саму даме, даешь? Вот эта мысль. Тази не мысль. только дай мне прикоснуться к твоей любви. Не саму даду коснуться твоей этой Дай мне твою любовь реализовать. Да реализирам твою эту любовь. Да мне реально подойти к этому человеку. Да, давай, да при того же человека. И проявить от любви. И да проявю любовь то. Обнять а его, сказать, да что пригърна. я люблю тебя. И докажешь, да что убичам ты. Те. Бог тебя любит. Бог ты убича. Бог есть любовь. Бог е любовь Иисус любит тебя. Иисус ты те убича. И вы знаете, какая победа приходит? В этот момент, вот в этот же момент, ты свободен уже. Вот от этой раны, рана твоя уже исцелена. Твоя рана Ты освободился от ненависти. От бесконечного как болгары правильно говорят, мурморяне. Суд и осуждение, суждение и осуждение. Но Иисус Христос что говорит? Иисус Христос какого казва? Не судите, да не судим и будете. Да будете. И точно таким судом, и сосыщьте, вот точно, вы знаете, мгновенно срабатывает закон сеяния и жатвы. Има закон на сей, и житва. Вот точно таким судом, каким ты судишь вот этого человека, сосыщьте, со усыжешь, же человек. вот уже сегодня, Днес. ну максимум завтра, Может быть, утре. Бог будет судить тебя. Бог, ты Понимаете? Посыщьте, начин. Потому что вот так написано. Что это такая пища? Вот для меня это один из был верных признаков. Признаки, что Бог есть. Бог има, что Бог существует. Бог что у Него мщение. Что Он воздает. Что не мстите за себя возлюбленные. Нам не надо мстить. Писайте, вот для меня это большое облегчение. Потому что в моей жизни было столько людей, в живот толк много хора, которым я хотел отомстить, иском, да отмось, И до уверования и, и даже после того, как я уверовал. И след, Вот некоторым людям хотелось отомстить. Но, да, Но потом я что то пережил. Но после в послушании. в послушании. в послушании. Божьему слову. В послушании на Божье слово. Я перестал судить этого а человека. Тоже человек. И весь суд отдавал Богу. И Потому что только у него. За -то саму той Праведный суд. Он единый судья праведный. Единый судья. А праведен. Так и написано. Так только, пиши, только он праведный суд. И той может меня праведно. Вот у меня к вам сегодня вот это практическое обращение. обращение к вам. Ну, признай, есть такой человек. Признайте-си, че има человек. <свеск> Который тебя презирает. <свеск> Который тебя всячески злословит. Который может быть злословим. Ну, недолюбливает. Который не те убит такая, толку. Прояви к нему вот эту любовь. И... И сразу призная свое собственное бессилие и бессилие скажи так я не могу такая я не могу любить этого человека не Господь помоги мне Господи помогни мне прояви свою любовь да это любовь помоги мне проявить Твою любовь это любовь давно я не говорил вот эту мысль та я на этой мысли закончу как-то я задумался а господь меня навел на эту мысль господь вот мы сегодня про это читали. господь господи если я люблю тебя всем своим разумом разум? тогда чем мне любить моего ближнего написано, господи написано если я тебя люблю всем своим сердцем. А чем мне любить своего ближнего? У меня даже кусочка сердца не остается. Потому что всем сердцем ты учишь меня любить тебя. Так, не Включаем, не так? <свеч> Включаем логику. Господи, если я люблю тебя всей своей силой. Вот всей твоей силы. У меня не остается сил, чтобы любить я моего и <говор> если я люблю Бога всей своей крепостью, <говор> ну, то есть своим телом, <говор> Мое тело, <говор> храм, <говор> Господь, Господня, <Господь> храм, то я принадлежен на Бог. Мне уже не до ближнего. <говор> я полностью занят. <говор> отделен для Бога. <говор> отделен за Бог. И просто даже ближний мне, получается, не нужен. И такая ситуация получается, что ближние Я задал Богу вопрос. И задал, на Бог то вопрос. Очень честный вопрос. Ну, честный вопрос. Господи, тогда чем мне любить? Господи, с какого до чем тугаров? Любить у меня не осталось. любовь. И знаете, Бог мне ответил мгновенно. И Бог вы ногами отговорим. Ты, ты, ты не должен любить. Ти не траява долбичишь. Через себя. Через Хочет любить. Иска долбичем. Сам Бог. Саме Бог. Поэтому апостол Павел, пишет. апостол Павел пишет. В другом послании. В -то Я люблю вас. А вас. Любовью Иисуса Христа. С через любовь <laughs> на Иисус Аллилуйя. <laughs> Аллилуйя. Не пытайся любить своей любовь. да любовью. Наша человеческая любовь. Наша человеческая любовь. Это просто вот какой-то вот такой мизер. ногу малку. Она настолько кру... ничтожна эта любовь. Много малка. Ничтожна. По сравнению с Божьей, конечно. По сравнению с Божьей. Для кого-то может быть это большая любовь. Я так любила. Я За так некую, люблю. может, твою некую гуляму любовь только вас убичила. Ну, знаете, не сравнивайте. Но не сравнивайте. Свою человеческую любовь с Божьей любовью. Любовь с Божьей, любовь. Вот Божья любовь это как безмерный океан. Божья любовь, которая безграничен океан. А твоя любовь – это вот просто как слезинка, а так вот со, а со, со, со, это с любовь – как-то слеза просто, молка. Вот это сравнение. Твое сравнение. Нет. Слезинка с океаном. Одна слеза с целью Так стоит ли пытаться любить свою любовь? И дали сестру с опытами, до убийствами со своей любовь. Поэтому христианские браки так сильны. из за твои ты браковые со сильней семейства. потому что веревка втрое вскрученная, да? За что-то вы три пути... Соединен. Я люблю Брзун. свою жену любовью Иисуса убить Христа. Си, любовь, Иисус и мои, моя любовь там тоже есть. -то свыше, там. Но я знаю. Но я что Иисус Христос любит мою жену больше. Но знам, мою жена аминь или не аминь? Аминь. И он помогает, он расширяет мою любовь. имя эта любовь. И без его любовь моя, моя любовь она ничтожна. Без любовь моя любовь. Поэтому прямо сейчас я призываю призывал вот просто представьте этого человека, представьте человека который у вас вот прямо сейчас вот на сердце приходит вид на сердце который может быть как-то Нехорошо посмотрел на вас, Может быть, не на Хубову. Что-то нехорошее сказал. что Может, это твоя жена, да. Может быть, твоя жена. Может, это твой муж. Может быть, твоя, твоя муж. Может, это твои дети. Может быть, да? вас твои дети. Сегодня я, Павел просто... Я, я увидел, что это, это настоящий Давид, который против, против че, че своей мамы, мамы Голиафа воюет, и он так на нее там что-то бросается. там как истинский Давид. Там настоящая такая вы, майкерси, вот. Иногда он на самом деле нам очень трудно любить самых своих близких, которые. И вот поняла, рядом. не И просто прямо сейчас попросите У Иисуса. Иисус, не, не просто прикоснуться к Его любви. Даду Понимаете, это, это только начало. начало. Донести Его любовь. Но даду на любовь. До своего ближнего. До своего ближнего. Окажите милость. милость. Кого-то простите. До да благословите. да благословите Кого-то благословить. Пожелайте всего самого наилучшего. Кого-то отпустите. Да отпустите Кто отпустить Кто-то не может отпустить свою маму. которая умерла пять лет тому -то назад. Кто-то не может отпустить своего отца. Не может отпустить своего баста, который недавно скончался. И, и этим самым мучит вот эту душу. И начин, душа. Отпустите. Отпустить Во имя Иисуса Христа господь господи благослови нас чтобы нам сегодня нет, днес, идти до конца да, идти до края, и до края этой земли Научай научая людей да хора, тому на това, чему мы и сами были научены от тебя на от теб, исполнять твои повеления, да повеления полюбить прямо сейчас всегда до человека который меня возненавидел человек какой-то благословить прямо сейчас человека который меня проклял то за человека который меня обидел приготовить подарок человеку который меня всячески злословил за имя твое за твое помоги мне не судить и не осуждать чтобы не мне осужден. не быть осужденным. Помоги мне по-настоящему простить Твоей любовью. Спасибо Тебе, дорогой Иисус, за то, что Ты принес эту любовь нам, людям, и дал нам ее и не дал в силе Святого Духа, чтобы мы могли все преодолевать. Спасибо Тебе, Господь, за то что при всяком искушении ты при всяком испытании при всяком соблазне ты даешь силу святого духа Дух, которую мы можем преодолеть любое испытание, испытание и любое искушение искушение мы молились прямо сейчас во имя нашего господа наш господ и Иисуса Христа. Иисус и народ божий доскажет божий народ, Аминь. Аминь. Будьте, Будьте благословенны. Я люблю вас любовью любовь Иисуса Христа. чем любовь на Христос. Аллилуйя. Чуть -чуть. Сейчас перед тем, как будем молиться за финансы. Приди, молим за финансы, ты? А, я хочу сказать